На ковре и желтых листьях в платвице простых. Испотарен на благотравие крептыши Танцевала в подворотне осень ванна. День, и хрипло бель и Ибо все округи людей приходили к нам. И со всех окрестных крыш слетались птицы. Совщинец золотой, захлопал в крыльями, как давно, как давно, кончал музыка там, как честно снится ли сон, мой девительный сон, В которой сыном танцует вам с постой, Там листья Пойди по пути со мной, ты мой каприз, Как честный снег сам, мой удивительный сон, В котором сильно танцует возьбосток, Обмен а от наслаждения, А года забыли, С трудом давно влюбленный. Свою юность всеми стенами качатся окна творит, И всем тем, кто здесь жил, он это чудо дарил, А когда затихли звуки в сумраке ночном свой конец, свое начало. загрустив, сплакнула осень, Маленьким дождем, ах, как жаль Этот волос, как хорошо было в нем. Как чисто снится в лесу, мой удивительный сон, в котором он сильно танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится один Не уходи, побудь со мной ты мой каприз. Как честно снится мне сон, мой удивительный сон, В котором сильно танцует вальс-бастон. Как честь и снится лицом, мой удивительный сон, В котором осень нам танцует вальскостон. Там листья падают вниз, пластинки крутится вниз, Не уходи и побудь со мной, ты мой каприз. Как честь и снится лицом, мой удивительный сон, В котором осень нам танцует вальскостон. Бастал